его жена внезапно умерла. А он сидел до самого восхода, все повторяя, как же ты могла, перебирая вещи из комода. глядел на тонкий шелк и кружева. Лет пять лежали вещи, не носила, все берегла, пока была жива. Куском обычной ткани дорожила, на всякий случай. Вот он и пришел. Загадываешь чудо, ждешь, мечтаешь. А кто то взял? И за руку ее Особый случай, день, что проживаешь Не оставлять на завтра Жить сейчас И не беречь посуду и одежду Не доедать, не прятать про запас И быть все время вместе, а не между Беречь живой огонь, любимый глаз И каждый жест, и каждую улыбку Все узелки, что связывают вас Чтоб не жалеть что совершила ошибку.